Всем привет! Это я с Сони. Давно не было. Понимаю. Но сегодня у нас видео про Сарсу. В сегодня мы будем троллить людей. Помните, прошлый мы людей вот Это в этом режиме? А, разгон в Персити. И мы будем троллить. В петле с бессом Потролим. Еще мы потроллим сегодня у нас в Лиге обязательно ну да и все возможно перехват сыграем. Сегодня троллинг людей, как обычно новый, для первого нашего тронинга нам понадобится Гейл, если спросите, зачем нам Гейл? А вот очень нужен, ребят, гел Гейла так, так очень плохо. То есть, что мне нужно? Мне нужна ульта. Просто обычная ульта. Вы, наверное, вы уже догадались, что я хочу сделать. Мне надо набить ульту. Так. Опа! Видите? Вот так. Вот так я очень хотела. Так я Значит, о, робот. Дай сюда пожалуйста. тут я должен накопить еще одну из чтобы их слить. <копить> Давайте копим. Будем особо атаковать его. Блин. Может, наверное, видели. Я хочу делать. Так, блин мы видели, <связывая> это было прикольно. Пока люди, люди никаких мальков не отправляют. <связывая> Еще раз хочу на этого читера столкнуть, столкнуть робота. <связывая> Давай. Упс, столкнули. на них. <связывая> вот на них Ладно, мы жили. Ему это не нравится. Не нравится уже. Кажется, он уже это понял. Что-то -что -что -что здесь не так. Ладно. Мы специально сольёмся. Да-да-да, давай-давай. Не знаю, возможно, мы ещё затворим кого-нибудь таким способом. Это первый из всех похожих в этом видео, потому что вы ещё увидите несколько способов хороших. Я почти добил его, я ромки бить не буду, живи. Я этих мелких убить. У них, у них очень хорошо них тут пункта кодекса. на боссе нормально, мне нужны обычные мелкие роботы. Вот. Вот, да. Не думайте, у меня вот не совсем. Маленького отзванца. Ладно. Мне не всегда кому не нравилось. Я не хотел побеждать на самом деле. Так что можно считать, то, что тронин был ну, по нейтральному. Давайте еще раз. Хочу, чтобы удался, чтобы они слились, <с> не из-за этих сложностей. Два кота. это плохо. Они быстро меня вынесут. Быстро этого роботов разнесут. блин они сработали ладно файм файл о один минут Конечно, тоже не так вот хотелось Но надо чтобы блин очевидно блин а почему не умирать даже не увидел укола Ладно, давай, давайте пока похтыпаемся обычным игроком. Типа, плохая ситуация. О. О, блин, у нас белый. Пора, не подталкивать его. Вс ⁇ Я прямо к нему восстал. О минус один хорошо. <смех> не будет сложнее играть. Давайте еще еще птичка еще пичка нужна. Блин, я, я, я хотел прямо тост столкнуть. Он хитрый оказался. Навонь. Не ожидал его. его. Пусть пусть пока отвлекаются на этого робот босса. Давай, смотри, ты, ты, что ты за мной бежишь? Беги за ними! Вот! Приводним! Вот-вот-вот-вот! Прямо за ними, я моих Давай всех убей! А я сольюсь! Хотя можно... А чём тронинг заключается? Сюда! они слились! И потом я их слил! Чтобы я сам слился! Вот! Один слился. Но ведь и при этом я должен толкать этого робота. Магайту. Магайту должен толкать. Так, ладно, свились. Наверное, он в шоке от такого. Пока не вижу, что ты реакции. Минус. Убейся. Умри. Извините. О! Блин, плохо. Пожалуйста. Да его. Убейся, убейся. Давай, бей. Умоги, умой, пожалуйста, чел. Не могу, не могу их убить. Да мне не мешай. Они срочно их. Блин, плохо, плохо, плохо. Они же победят! Опять, опять, не, опять не по плану. Блядь. Извините. Не по... ну, удалось, ладно. Бывает. Не удалось нам затроллить, к сожалению, людей. Ну что ж, бывает, бывает, Что сказать, так, если это не получилось, то получится следующее, реально я, я прикольная приколюха, знаете что я? что я хочу сделать, мне нужен 8 бит, подумайте, зачем мне этот, мне 8 бит, зачем мне он, мы режем быстро выиграем. я не хочу выиграть, у меня есть гаджет и плюс ульта. Знаете, что я хочу? Я хочу поставить ульту сам, и сам телепор, и телепортироваться к роботу. Ну вот, как, когда эти сольются, я поставлю ульту прямо к нему телепортирую. Я телепортирую в своей руке, конечно же. Там я у него ульту телепортируюсь и все сольюсь. Гениально, гениально, троллинг. Простой. Главное простой. На субботе ничего, ничего делать не надо будет. Так не слетить, пожалуйста. Пока мне нельзя вообще сливаться. Вот следить, Слеся пенит. Она на Очень плохо. Просто буду делать. Просто буду позвонились, блин, было близко, На ну, ну, может сказать, не удалось всё поделить, Такие какие пункты умные, противники попались, и сильные, ну, на Эксперте я точно смогу хоть затроллить, ну, на Эксперте не смогу, Я хочу, я хочу, чтобы вам понравилось, конечно. Чтобы лайки поставили. Еще в силовой лиге хочу затролить. О. Как мясо, мясо, мясо, просто, мясо. Мясо просто. Просто мясо. Убейте, убейте, убейте! Да убей, умрите, умрите! Вот умрите, умрите уже! Что ж ты ко мне телепортируешься? Боже! Боже! Думаю, ну, можно. Ах. Во, нормально. Пытается, пытается сбежать пень. Пытается. Да почему? Да, серьезно. Нет, нет. Да нет, не получилось. Жесть. была близко. Было близко то, что получится. Ну, это не, а не слив, да? Не пошли. Очень тролли. Один упал, один давай, пусть Пенни, пусть Пенни, на Пенни, на Пенни беги, во, во, во. вот, молодец, молодец, молодец, красавчик, да почему она выживает? Эээ, нет, на Пенни беги, блин, блин, блин, блин, почему, почему не удается не затронть Почему мне так везет? Я не хочу выиграть. А. да Убить вы их, убить те. Убить вы их, убить. Умрите, умрите, умрите. Да. Да как она так? Ну что это за читерша? Читерика. Книжат просто не надо затроллить. Робот, робот. Вот, газа. Да -да. Беги на нее, беги на нее, бегу на них. Поэтому этого, этот кон меша мешать бил. Этот процес тролли проговорить не буду. Еще у нас три троллин буду и. И в, ко и в конце силовая лига. Не реально можно. Можно реально хорошо затроллить. Только... А, надо только... Так, надо как... Ура! Давай. Блядь. очень плохо. все, Изи. Давай. Пожалуйста. Пожалуйста, умри, умри, умри. Это чудозно. Это как они выживают? Кто за имбы? Почему они выживают? Нету. Выноси, выноси меня. Вот. Ты не а. твой, твой, твой, Выноси, выноси, выноси. Е, выноси. Ты, блин, да, это очень плохо, да. Она косынула мне его подволить. это получилось. Это получилось. Какие-то получилось что-то сделать. Жесть. Ну, следующий тролик у нас вообще не, даже не знаю, как вам сказать. Так. Хм. В общем, получается. Сейчас убыть. Ну, не знаю, может в а может и нет. Где? Леон. В общем, на Леоне, да. Сейчас вы догадаетесь, что я хочу сосредоточить? Думаете, я сольюсь? Какого-то робота. Я а не солью с от Господи от обычных роботов Я столько да не бей ты его! Да не бей ты его! Беги туда! Не, не бей ты его! Тут происходит... Не у нас сейчас. Получится забрать кучку роботов. Беги, беги за мной, беги за мной, беги за мной, беги за мной. Бегите за мной, бегите за мной, хороший, бегите, бегите. Уйди, уйди, уйди туда, да уйди-то туда. О, уйди, Будьте от меня. Вот там. Беги, беги, беги, беги, беги за мной, беги за мной, беги за мной. Бегите за мной, бегите за мной, бегите за мной, бегите, бегите, бегите, бегите за мной, роботы бегите. Просто бегите за мной, пожалуйста. Идите за мной, идите за мной, идите за мной. Прям мешает. Ну, что, кто -то... они не сливаются, смотри. Все. А там еще парень видит, мы сольемся. Все. Зачем мы это сделали? Накопили опыта, чтобы они слили. конечно же. Такая тактика. Sitcom, роботов копим роботов, и а потом сливаем. сливается Это, кажется, не очень продолжалось. В принципе, нормально, ты толин, Вот Мы к сожалению, битом не очень получилось. Битом я не делал, получилось, я не вообще не получилось. поэтому. Переходим в силовую мейку. Так. К сожалению, они не запрещают, но это. но это тоже можно. И сейчас. И просто... Просто будет толкать, толкать, толкать. Могут запрещать просто буду сейчас толкать врагов. Ну, смотрите, толкать врагов прям к нам, к союзникам буду. Ну, толкать. Зачем? Было проще. И плюс, я еще мяч возьму. Зачем вы спасите мне мяч? А я его к воротам. Вот, ну, несу к воротам и все Не буду с ним ходить ворота и так я солью слушай, это не очень Мяч троллинг а, сейчас мне нужно очень сильно ульта о, дай мне путь о, спасибо, спасибо, Фэмма Смотрите, мы так сили лигу но все равно. Смешно. Ну и под конец давайте еще раз прокрутим с Гейлом. Как раз с Гейлом прокрутим Тут самый трон. Потому уже слиться. слить их всех помощью таких практик. То сейчас нужно тут добивать, стараться. вот уже уже много набралось бровой почти какая какая почти Нужно полки добить, конечно. То есть мы почти тоже успеха. Опа. Толкаем елки, толкаем его к нему. Ах, Она, к сожалению, запав не видишь. Очень плохо. тон своих друзей вам Обск скажу посмотрите мой канал ну меня спросите как как же это? А я скажу посмотрите мои видео мои видео о толленинге вот и все да получилось да да получилось убить наконец-то Ух, да я ожидала такого фейла Что-то такого же ожидала Так Доктиль Так Так, просто проверял что Обращайте внимание. Вот, всё. Просто проверял звук, не обращайте внимания. Но я вижу, что ничего у нас не получается. Уже быстро добиваются. Мне это не нравится. Да, да, да, да. Опа! А ты ч не ожидал? Ты ч не ожидал? Ничего не Ой, ему не нравится. Видите, их затронули. Это легко получается. Да почему? Вас отвлекся на эту нету. Блин, успел убежать. Получилось, получилось. Этот робот меня бесил бесит больше всех. Лайк, шиза. Потому что этот робот бесит. Очень сильно бесит. Против этого робота. А почему? Почему они бегают ну, вот, быстро хватило так же не троллить. Если попросить в одиночных режимах, потроллить, да, когда я никого Я как-то не глядя, но я как-то это сделаю. Я да, попробую гонить. ТА! Да. ТА! Да. Да. Да. Получилось! Еле-еле! Просто ну, силами. Кое-как получилось. Дайте. А если вы хотите хотите поучаствовать кое-что. Да, я так, так, так, так, так. с в дискорд сервер. Вс, там белых людей. Ссылка в описании будет. Все в описании. Давай в описании. Еще, еще канал сегодня немножко обновить. Вы увидите. Извините, что что-то не было видео. Завтра это компенсирую вам, возможно, даже тремя новыми ви видео, как вам, три новых видео, компенсация, но еще буду, побудем, -по вот еще четверг, возможно, сниму в следующем, тоже два видео, в общем, следите за каналом, всем друзья, всем пока!